Здравствуйте, а, ну, как уже сказали, меня зовут Павел Шиверов. Я действительно ну, в какой-то степени, может быть, специалист по информационной безопасности. И сегодня я представлю вам мои 15 минут а, о криптографии. Ну, собственно, времени у нас мало, поэтому давайте начинать. Итак, что такое криптография? Все мы прекрасно знаем, что есть такое понятие, как шифры, ну или шифрование, там как угодно можно назвать. Криптография — это наука о шифрах, тайнопись. Тарабарская письменность, если говорить по-русски, так и на Руси называли криптографию. Криптография оперирует основными понятиями. Это открытый текст, то есть текст, который мы хотим зашифровать. Шифр-текст — это текст, который должен получиться в процессе шифрования. И ключ — это та тайная секретная информация, которую мы используем для как раз зашифрования текста. Именно ключ держится в тайне, именно ключ мы стараемся защитить. Как и большинство наук, но, наверное, все-таки впереди их всех, криптография очень сильно завязана на историю. Криптография развивалась там, где происходили определенные интриги, тайны, перевороты, войны, какие-то государственные дела. И поэтому сегодня я постараюсь вам показать криптографию именно в связке с теми людьми, которые ее продвигали. Это получится не везде, но я постараюсь сделать это максимально плотно. Итак, начнем. Юлий Цезарь. Все мы знаем его как императора и салат. Но кроме этого, это еще и разработчик шифра. Это, можно сказать, классик криптографии, который используется и по сей день. Юлий Цезарь разработал свой собственный шифр, который применял абсолютно везде и при любых условиях, ни разу не менял ключ и поэтому очень сильно ошибся. Его политические, военные оппоненты, даже варвары спокойно читали его сообщения, но Юлий Цезарь об этом не знал. Юлий Цезарь думал, что все отлично. Несмотря на то, что шифр Цезаря является... На данный момент абсолютно нестойким. Его последнее упоминание применения шифра Цезаря было в середине XX века, когда колумбийский наркобарон шифровал свои сообщения с помощью шифра Цезаря, очень быстро попался, ну и, собственно, попал там в тюрьму, и в общем все было плохо. Ну, как бы шифр актуален и по сей день. В чем он состоит? Шифр Цезарь является классическим моноалфавитным шифром. Это самое начало, самый азы криптографии. Моноалфавитный шифр, как собственно следует из названия, оперирует всего одним алфавитом шифрования. То есть одной букве открытого текста у нас соответствует ровно одна буква шифр текста. Как в случае с шифром Цезаря, я надеюсь, что отсюда видно, мы используем сдвиг, равный трем. Это означает, что букве А соответствует буква D, потому что буква А в алфавите 1, буква D в алфавите 4, То есть 1 плюс 3 получается 4. Букве Б – буква Е, букве С – буква F и так далее. Букве З соответствует букве С. А, таким образом, у нас получается некий шифр. То есть если мы видим слово там, не знаю, например, «hello», да, то мы его будем шифровать. Если шифровать «h» превратится в «k», «e» превратится в «h», «l» два раза превратится в «oo», и «o» превратится в «r». Шифр Цезаря, как и все моноалфавитные шифры, очень легко взламывается. Если вы читали «Золотого жука» Эдгара По или историю про плявших человечков у Конан Дойля, то вы прекрасно знаете, что каждой букве алфавита соответствует своя частота повторения в языке. Когда мы э, заменяем эту букву на какой-то другой символ, частота его встречания внутри текста остается прежней. Поэтому, если мы знаем, с какой частотой он встречается, мы можем легко его прочитать. Многие э, криптографы, которые занимались взломом шифров и занимаются по сей день, такие вещи, как вот этот вот частотный анализ называется, делают в голове. То есть они могут читать с листа. То же самое умел делать следующий наш персонаж. Это Леон Батиста Альберти. Без своего имени. Это гуманист своего времени, поэт, архитектор, философ и еще знаменитый криптограф. Человек, который действительно мог читать шифры с листа, который работал при дворе Папы Римского. Было, на дворе было позднее средневековье. Человек похвастался, что он может читать это дело с листа без подручных средств. Чуть было, буквально не сгорел на работе за связь с темными силами. Ну, его, естественно, спасли, и слава богу, что спасли, он успел разработать новый вид шифров. Шифр, достойный королей. Шифр Альберти, полиалфавитный шифр, первый классический шифр этого имени. Оставался стойким более 300 лет, практически до наших дней. Шифр, в котором есть два диска, внутренний диск вращается, внешний остается неподвижным. В этом шифре, если задавать сдвиг на каждую новую букву свой, то есть поворачивать диск относительно внешних букв и ставить в соответствие эту букву, которая получилась, мы можем, по сути, использовать сразу, ну, буквально столько же алфавитов, сколько у нас есть букв в нашем шифротексте. Таким образом, каждой букве будет соответствовать свой алфавит сдвига, и частотный анализ работать здесь не будет. Шифр Альберти ломается гораздо сложнее, об этом мы говорить сейчас не будем. Итак, наше время, буквально конец 19-го, начало 20 века, эпоха паровых машин, эпоха стимпанка. Мы приходим к ко временам, когда нам не, не так важна скорость, поскольку наш, наш прогресс еще не настолько развит, чтобы мы могли очень быстро передавать сообщения. Но при этом мы уже знаем, что моноалфавитные и полиалфавитные шифры взламываются. И тут новая эпоха, появляются блочные шифры. Это шифры, которые позволяют нам в случае наличия у нас полного сообщения готового разбить его на одинаковые блоки и каждый блок с помощью определенной операции превратить в билиберду. После этого составить их в новые сообщения и отправить по почте. Получатель делает, производит обратные действия и из этих блоков получает открытый текст. Блочные шифры не являются оттавизмом. блочные шифры используются и сейчас. Они стоят на вооружении у России, Америки, и буквально два, два года назад был принят европейский стандарт шифрования. Везде это блочные шифры. Блочные шифры достаточно надежны и хороши в использовании. Если вот здесь картинка неспроста данная, для нас, для всех самое близкое применение блочного шифра — это смс. Телефон шифрует передачу смс с помощью блочных шифров, потому что у него уже есть готовое сообщение, ему просто его разбить на кусочки, зашифровать и передать. Это происходит не всегда, но для смс этот шифр действительно применяется, этот тип шифров. Следующий вариант — это поточные шифры. Поточные шифры применяются в более позднее время, когда появляет, э, прогресс движется вперед. Э, нам нужно передавать сообщения с большей скоростью. Мы начинаем говорить по телефонам, мы начинаем передавать видео, голос, изображение, музыку, все что угодно. Э, потоковое видео, передачу голоса и так далее. В данном случае нельзя шифровать полное сообщение. Его просто не существует. Мы вынуждены шифровать каждый бит сообщения э, по новой с помощью какого-то определенного алгоритма. Потоковые шифры, может быть, в какой-то степени чуть менее надежные, чем блочные, но они выполняют свою определенную функцию. Они выполняют функцию своей временности. Сообщение успевает дойти быстро. Когда вы говорите по телефону, вы не чувствуете, что ваш телефон шифрует сообщение. Когда вы говорите по скайпу, вы не чувствуете, что скайп что-то шифрует. Хотя скайп так тормозит, что вы можете почувствовать все, что угодно за это время. Но принцип там все равно такой. А, то есть б, поточные шифры используются именно для этого. По сути, например, ваш телефон является а, криптосредством и блочных, и поточных шифров. И мы еще кое-что про него сейчас скоро узнаем. До 76 -го года прошлого века мы все знали, что существует открытый текст, шифр-текст и ключ. Ключ всегда являлся засекреченным. Вот эти два парня, Диффи и Хеллман в 1976 году разработали новый вариант, когда секретный ключ, который у нас есть, и который необходимо иметь и отправителю, и получателю, стало возможным не передавать по каналам связи. И так появился алгоритм Диффи-Хеллмана. Алгоритм Диффи-Хеллмана сложно показать математически, особенно если вы его ну, как бы не очень в курсе, но его очень легко показать на красках. Я правда не знаю, видно ли здесь оттенки, наверное, видно. Как генерируется общий ключ для двух абонентов? Есть два абонента, левый и правый. У них у обоих есть открытая краска, желтая. Каждый из них придумывает себе секретную краску. Как мы видим, левый придумал красную, правый придумал бирюзовую. Каждый из них смешивает желтый со своим цветом, и то, что получилось, передает второму. Злоумышленник, если даже он сидит в канале связи и перехватывает то, что было передано, не может найти вот эти два секретных цвета, не может их выделить. Чтобы провести полную аналогию с математикой, мы можем сказать, что, например, расщепление на составляющие слишком дорого. В математике это именно так и происходит. Там бесконечное, бесконечное количество вариантов, и вы просто не найдете нужный элемент. Они обменялись результатами своих смесей, и дальше просто прибавили опять свои цвета. Как видите, в обоих случаях смешаны одни и те же цвета, но просто в другом порядке. Поэтому в итоге у нас получается общий секрет одинакового цвета. Именно так и работает распределение с помощью Диффи Хеллмана. Начинается новая эра. Эра, когда ключ не обязательно передавать по каналу связи. Эра, когда вы можете сгенерировать секретный ключ и держать его у себя. Итак, как работает нынешняя э, асимметричная криптография, то есть криптография с открытым ключом? вы персонаж, которому очень хочется, чтобы ему писали шифрованные сообщения. Но вы при этом очень не хотите раздавать всем свой секретный ключ, потому что понятно, что при раздаче ключа может произойти все что угодно. Его могут украсть, перехватить, подменить и так далее. Поэтому вы генерируете пару закрытый ключ и открытый ключ. Как работает пара? С помощью закрытого ключа вы можете зашифровать сообщение, с помощью открытого ключа расшифровать. И наоборот, с помощью открытого вы можете зашифровать, и а с помощью закрытого расшифровать расшифровать. То есть это два ключа, которые нейтрализуют действие друг друга. Вы как персонаж, который хочет получать шифрованное сообщение, раздаете открытый ключ, вот этот зелененький, всем кому угодно. Вы можете просто выложить его в сеть и сказать: вот этим ключом шифруйте сообщение мне. Если кто-нибудь хочет пообщаться с вами по защищенному каналу связи, он просто берет этот ключ и шифрует сообщение, отправляет вам. Вы как обладатель секретного ключа являетесь единственным человеком, который может это сообщение расшифровать. То есть, по сути, общение происходит по закрытому каналу. Все. Таким образом работает э, асимметричная криптография. Ну и дальше, насколько я помню из своей лекции, я хотел немножко привести примеры криптографии из нашей жизни. Как она применяется, чтобы это было просто понятнее. А, ну, понятно, что основной темой криптографии является пароль. Все мы знаем, что пароль надо периодически менять. Все мы знаем, что пароль, и все мы понимаем из этой лекции, да, что пароль является, по сути, э, прямым аналогом секретного ключа. Только у вас есть этот ключ, только вы, компьютер, знаете этот ключ. При входе в свою систему вы должны ввести этот пароль. Если кто-то другой этот ключ узнает, вы вынуждены его поменять. Собственно, пароль является прямым аналогом секретного ключа. Вот, возвращаемся к телефонам, как я и обещал. Представьте себе, что вы... Да, это забавная аналогия. Тем не менее, представьте себе, что вы сотовая вышка. И вы покрываете некоторую зону связи. В этой зоне периодически появляются новые телефоны. Какие-то телефоны уходят, какие-то приходят. И всем очень хочется общаться по защищенному каналу. Что вы делаете? Правильно, вы используете асимметричную криптографию. Вы генерируете тот самый секретный ключ и открытый ключ. И открытый ключ начинаете просто без остановки вещать в эфир на расстоянии, которое вам доступно. Как только появляется какой-то телефон в зоне вашего влияния, он ловит этот ключ. И говорит, о, классно, я нашел вышку. Шифрует этим, этим ключом свой симметричный ключ и отсылает вам как вышки. Вы таким образом получаете секретный ключ телефона, и теперь обычным симметричным алгоритмом можете общаться с этим телефоном, не нарушая никакой конфиденциальности. В чем проблема? Почему мы вынуждены передавать секретный ключ от телефона? А проблема в том, что симметричная криптография гораздо легче в вычислениях. Телефон — это маленькая машинка, которая либо просто не выдержит этих вычислений, либо быстро разрядится. Поэтому мы всю асимметричную криптографию перекладываем на вышку, которая имеет постоянное питание. А на телефон кладем более простой алгоритм, который использует симметричный ключ. Вот. Таким образом, телефон использует еще и симметричное шифрование. Ну и последнее — это цифровая подпись. С помощью симметричной криптографии... Можно создавать эквивалент обычной человеческой подписи. Если вы являетесь человеком, который находится, возможно, многим из вас известна система электронного документа оборота. Она сейчас просто повсеместно начинает внедряться, уже давно внедряется, просто где-то быстрее, где-то медленнее. Внутри этого документа оборота, документы нужно как-то подписывать, визировать, отсылать кому-то на проверку, подтверждать авторство. С помощью асимметричной криптографии создаются эквивалент обычной подписи. Каждому человеку выдается его секретный закрытый ключ. И человек с помощью этого закрытого ключа генерирует некую последовательность, которая однозначно характеризует документ, который он создал. Проверить этот документ, проверить эту последовательность может любой человек, потому что открытый ключ лежит в общем доступе. Но поскольку пара ⁇ Закрытый ключ ⁇ открытый ключ ⁇ уникальна, то если у вас проверка прошла правильно, вы точно знаете, если вы знаете, кому принадлежит открытый ключ, кому принадлежит этот документ, вы точно знаете, кто его подписал. По той простой причине, что э, если у вас есть открытый ключ абонента А, значит, если проверка прошла, то это, это сообщение было зашифровано ключом от абонента А, закрытым ключом. Именно так работает вот эта вот цифровая подпись. Сейчас это называется юридически значимый электронный документооборот. То есть подпись абсолютно аналогична человеческой внутри этой таблицы. Есть еще масса, наверное, примеров, где это применяется и как, но у нас 15 минут, поэтому спасибо за внимание. Как известно, популяризация криптографии способствует литературные произведения. Например, упомянутые тобой из скобеи, скобей» на на ПО или «Пляж человечка на долю», ну или из последних, например, «Дэн Браун». А ты вот со своими литературными талантами никогда не думал самому написать какое-нибудь произведение, которое популяризировало бы криптографию и если хотел бы написать, то о чем бы оно было и какие, может быть, виды шифровки ты бы там использовал? Какие еще таланты? А, дело в том, что сейчас есть такой писатель, он, его зовут Нил Стивенсон, он пишет очень много по криптографии и, если честно, читая его книжки, вот такие просто тома, кстати, рекомендую Криптономиком и есть еще борочный цикл, три книги там есть. А, читая эти книжки, писать о криптографии не хочется. Мы прекрасно, вот если вы просто это возьмете, вы поймете, что лучше написать просто невозможно. Это потрясающие исторические книги о Второй мировой, об эпохе Ренессанса, об ученых, которые развивали криптографию, математику, естественные науки. И, если честно, вот даже в голову не приходит после этого чем-то таким заниматься. Ну, правда. Хочется рассказывать об этих людях, но что-то придумывать уже нет. Из э, тех э, схем шифрования, о которых ты рассказал, Какие используются в системе блокчейн, которая используется в биткоинах, в некоторых других системах? В биткоинах все гораздо сложнее. Давайте говорить о том, что биткоин это вообще такая полулегальная вещь. И, наверное, не стоит о ней вот так вот прямо много говорить. Но в целом там используются функции хэш. И о ней мы сегодня не говорили. Хэш-функция это такой механизм, который позволяет из любого набора данных получить как, какую-то последовательность фиксированной длины и определенного формата. Иными словами, вот если взять, например, соцопрос, да, мы хотим с вами узнать, сколько людей любят пельмени и как люди относятся к пельменям. Ну просто я очень люблю пельмени. Смотрите, мы хотим это узнать. Мы делаем, формируем разные варианты ответа. Мы формируем вариант ответа: я люблю пельмени, я не люблю пельмени, я не уверен, что люблю пельмени, и я не уверен, что не люблю пельмени. Вот четыре варианта ответа. Мы выходим на улицу, начинаем опрашивать людей, и дальше начинается вот такая система. Отвечать-то люди могут по-разному, люди ведь могут говорить. «Знаете, я люблю вареники, но не люблю равиоли». А, но вы при этом должны это вставить в какой-то из вариантов ответа. Поэтому у вас есть фиксированный набор, в который вы все равно сольете их ответ. Вы, например, напишите «Скорее не люблю пельмени». Или, скорее, люблю пельмени, потому что вареники — это не пельмени, а равиоли — это пельмени. То есть получается как? У нас есть бесконечное, бесконечное множество ответов людей, но при этом есть конечное множество э, вариантов, которые мы учтем. Именно таким образом работает хэш-функция. Вы можете загнать туда войну и мир и получить последовательность из 32 символов. А можете загнать туда свое имя и точно так же получить последовательность из 32 символов. Вот на самом деле биткоин — это хэш-функция, просто немножко более усложненная. А, причем это хэш-функция с проверкой, то есть вы можете там подтвердить наличие банка, еще какую-то штуку. Но при этом биткоин еще и анонимен. Вот, собственно, да, и хэш-функция, она однонаправленная. То есть вы не можете ее прокрутить в обратном направлении. Вы можете только получить результаты и все. Вот, собственно, биткоины, они такие. Как это дальше схема работает? Там, ну, блин, там достаточно сложно. Это я за 15 минут не объясню. Вы сказали про блочное шифрование. Вот мне иногда приходили смс они вот приходили блоками. Иногда там первые два блока пришли, третий не пришел, четвертый пришел. Это вот как-то связано с блочным Шифрованием как раз-таки. Нет, я думаю, что это связано с помехами, во-первых, а во-вторых, с памятью телефона. Uh -huh. Понятно, спасибо. Спасибо вам. Первый вопрос. Дайте ему книжку, у него их много вопросов. Ну, он глупый по сравнению с остальными. Где шифр становится уже головоломкой просто? То есть что четко определяет именно шифр? О, это, кстати, элементарно. Если вы используете шифр для хранения определенной тайны, государственной, политической, коммерческой и так далее, это действительно серьезный шифр. Как только вы начинаете им шифровать какие-то любительские задачки, можете для себя просто погуглить. Эдгар По очень любил такие вещи. Он просто реально после себя оставил кучу шифров, которые реально являются загадками. Обычными задачками-загадками, которые некоторые уже расшифрованы, некоторые до сих пор нет. И вот в таких случаях, когда вы просто это делаете ради развлечения, это ж загадка, задачка. Все определяется целью Информация, которую вы шифруете. То есть, к чему приложишь, то и получишь. Конечно. И все. Да? Вопрос такой: ты рассказал все о типа шифровании, о том, как это дешифровать. Вообще не было слова. Ну, так, такого в смысле, вот я имею даже не дешифрование, а именно взлома, кроме статистического анализа. Ну, да. Мне на самом деле больше всего сейчас интересна вот эта тема из серии квантовых компьютеров, которые, типа, вот все современное, да, они могут. Ну, там, за секунду, все, что Они запис... еще не могут. Ну да, они еще пока не могут. Вот, насколько вот это вот э, близко или далеко будущее с квантовыми компьютерами? Насколько это известно? Я думаю, что те миллионы людей, которые пишут диссертацию по теме квантового шифрования, очень хотят, чтобы это наступило вот завтра. Но есть одна проблема. Это очень классно работает в теории и очень плохо на практике. Единственные реализованные попытки вот этого квантового шифрования, я вкратце объясню, да? квантовое шифрование это базируется на базе квантовой физики. То есть вы либо, если злоумышленник смотрит в канал, этот квантовый, то канал просто разрушается. Там вот этот вот принцип неопределенности Гейзенберга ну, срабатывает. Принцип вообще типа наблюдения. И все какового. просто рушится сразу. То есть, если злоумышленники есть в сети, канал разваливается. Так вот, последние опыты, которые, в общем-то, по сути единственные, они дают настолько слабый результат. То есть там передача происходит настолько медленно, что на практике еще неизвестно, там даже как, как получается. Там же надо ловить пучки света постоянно. И камеры, которые могут с такой скоростью ловить пучки света, не изобретены просто. Ага. То есть, как бы вот мы ждем, пока появятся камеры. Как только они появятся, все, квантовая криптография тоже начнет работать. Но они еще не появились. Но перспективы-то у нее есть? Ну, но... когда-нибудь они обязательно появятся, но я не знаю, когда появятся камеры? Ага. Это не ко мне. Спасибо. Пожалуйста. Вот как вы относите к пакету Геровому, который будет со следующего, по-моему, года активно действовать? И второй вопрос: как вы считаете, реально ли? проект наших спецслужб, которые хотят полностью расшифровку делать онлайн всего интернета можно сказать, в прямом эфире или онлайн непрерывно. То есть вот они, ну, анализируют этот трафик ну, непрерывно. Понял, да. То есть они хотят весь интернет, вот, который вот идет не через неделю, не через месяц, а прям в режиме онлайн. Реально это когда-нибудь можно будет сделать или нет? И пакеты яровой. <соцентреские> Еще раз первый <соцентреские> вопрос. я помню, да. На самом деле я отвечу сразу на оба вопроса. Я не помню такого случая, чтобы закон, по поводу которого стояло вот такое огромный оры возмущения, возмущение, да, хотя, конечно, у меня самого пугает, чтобы он исполнялся именно в той мере, как мы это видим. Скорее всего, это будет точечное какое-то применение, которое будет всплывать в нужный момент, когда нужно будет разобраться с конкретным персонажем, с конкретным человеком. Я просто вот не знаю, я могу, ну, со своей позиции, конечно, я не знаю всей картинки, но я предполагаю, что таких мощностей, чтобы дешифровать на лету все, копировать и сохранять, просто не может быть. Даже у американцев, у которых есть их пресловутый Google, который следит за каждым из нас, да который буквально за нас знает, где мы живем, где работаем, где едим. Даже у них таких мощностей нет. Это заоблачные цифры. Такого быть не может просто. Поэтому я думаю, что паника раздута. Через 100 лет? И, а, а через 100 лет, я думаю, технологии будут абсолютно другие. Вон, камеры изобретут, квантовое шифрование появится. Все, канал будет просто рушиться, как только вы будут прослушивать. Все. Там все будет по-другому. Спасибо. Существуют ли или могут ли в принципе существовать такие системы, которые… Стопроцентно гарантию дают защита от взлома и от прослушивания? Ну, к сожалению, нет. Такого, в принципе, не существует. В криптографии есть понятие абсолютно стойкого шифра, но для его реализации нужно слишком много ресурсов, и обычно при защите информации руководствуются одним достаточно простым правилом. Информация, которая защищается, должна стоить... Время как? Нужно оценивать стоимость взлома шифра. Если эта стоимость выше, чем стоимость информации, которую добудет злоумышленник, то это уже избыточно. Поэтому применяются шифры, которые достаточно... Ну как, вот по-простому, да? У нас есть информация, где, в которой зашифровано, что мы зарыли клад на 2 миллиона в таком-то месте. Но на взлом шифра, которым это зашифровано, нужно потратить 3 миллиона. Мы априори считаем, что злоумышленник не будет пользоваться и не будет взламывать этот шифр. Нам этого достаточно. Теоретически шифр взламываемый, но никто этим заниматься не будет. Вот скажем так. Все. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Да.